Что ты не купаешься? Да я плавать не умею, боюсь, стану. Ой, да ладно, какую утонешь, иди поплавай. Ладно. Жень, оставь на всякий случай э, карту от номера и деньги. Вот так, на всякий. Эти дни беременность, казалось бы, что еще нужно дать женщине, чтобы она в край охренела? Конечно же, это асимметрия лица, чтобы она не могла одинаково накрасить брови и стрелки. Я занята! Я не срывала это яблоко, за что мне все это? Смотри на них, на месте для инвалидов да пойдем прогоним их. пойдем да а мы что, что заняли, заняли ваше место? место не не не, вы на своем месте карина а че ты каблуки не носишь но ну, они уже большие сами ходят мальчики ручки подержите я устала Женя! Женя! Ха, что нужно делать? Нужно отрезаться, отсосать яд! Куда? В, себя, в руку? Нет! В ногу? Нет, туда! Карина! Ну же! Только С... гениальный план был! Муж пришел, прячься! Карина, ты же знаешь, чтобы что-то спрятать, нужно положить это на самое видное место! Где он? Куда ты его дела? Где он? Ушел? Сработало? Не сработало! Он стол ищет! Карина, этот букет тебе! Круто! А, а где цветы? Какие цветы? Вот справка, тут все написано. Говорите, в Египте женщины говорят. Женщина говорят, женщина мечтает золото, говорят только два слова. Золото. Я хочу, хочу я. Женя, я хочу золото. Я хочу, я хочу я. <свят> Женя! <свят> золото! Любимый, а давай, ну, ты на нем набьешь татуировку с моим именем. Ну нет, Карин, ты че? Подруги твои увидят, смеяться будут. Что? Что? Что, дорогая, как назовем ребенка? Давай сделаем так, как все сейчас делают. Окей, Google, как назвать ребенка? Ты что, больная? Кто так делает? Привет, Сири. Как назвать ребенка? Так, Володь, держи, это тебе двоица. Угу. Марк, это тебе двоица. Угу. И Карин, это тебе двоица. Спасибо, братан. У меня есть. Да, только... Ой, ничего себе, у тебя 12-й айфон, как заработала на него? Как, как? Раком. О, у тебя тоже 12-й айфон? Да, твой способ работает. А где ты раков продавал? Продавал. А, ой. Как ты могла это написать? Какая ты безграмотная. Зато я знаю французский язык. А ну покажи. Что ты делаешь? Французский поцелуй. А язык тут при чем? Язык тут очень при чем. по -транц сказать. Я тоже. Давай вместе на раз, два, три. Давай. Раз, раз два, два, три. Я, я беременна. Прикинь, вчера вакцинацию сделала. Да ладно, и чё, как? Слушай, ну нормально, но только провалы в памяти. Слушай, а чё ещё нового-то вообще? Ну, вакцинацию вчера сделала. Ну, это ты уже говорила. Что? Да что, вакцинацию сделала. А ты откуда знаешь? Любимый, прикинь, я зашазамила шазамила наш... И он выдал мне трек. О, круто какой. Я Вагина находится в депрессии, в печали. И в Гештальте, кстати, можно пообщаться с ней. Можно вот Псимку отсадить на стульчик на третий, спросить ее, как она поживает. Карин, мне кажется, тебе надо сменить психолога. Ты сплетница! А ты тупая! А ты краситься не умеешь! А у тебя вообще сисек нет! А ты толстая! А у тебя новая дурацкая стрижка! ты заметила, что я подстригла? Да, зайка как я могла не заметить? Ты новая, подружка! Это очень просто. Смотри. Берем вот так вот два пальца. И делаем так. Оп! Еще голову. Оп. Ага. Давай, давай. Давай, давай, сейчас. Рвана дров. А! Ну, дожди! Скоро! Дорогая, это тебе. О, лимончик, спасибо большое, Мухатька. Ну, Маш, мне кажется, он дарит тебе вся кузьки Да мне вообще ку**ать, что он мне дарит. У нас вчера был 9 часов. 9? Да. Женя, 9 часов, не минут. Да, ну, ну. Часов. Карим, там Настя тонет. Она мне никогда не нравилась. Ну, она в твоем купальнике. Настя, я иду. Да, будет. Девушка, ну вы даете. Да. Что? А, это не вопрос был? <свяк> <свяк> а, нет, <свяк> <свяк> Смотри, я ракушку нашла. А послушай, там звук моря. Кто вы здесь, здесь? У нас все документы есть. Кто вы Тут, походу, армяне отдыхали. Кто тебе так отбородовала? Карин, я иду на мероприятие. Накрути меня. <свяк> я вчера видела, как твой парень гулял с какой-то тёлкой. А еще ты очень сильно поправилась. И работа у тебя га... Я про волосы. А, про волосы? Это я не умею. Карина, что у вас с Женей ни одной совместной фотки нет с отдыха? Да он просто за все это время ни разу не вышел. Из номера? Рожей. Представляешь, в первый день так обгорел, такой красный, как гели Гусина Гасанова. Слушай, где у вас магазин? Магазин где деньги тратить. Хочу его деньги тратить на всякую фигню. Аааа! Спасибо. Ну, ни за что. Я сополе мою брать. Блин, я так хочу бывшему позвонить. Карина, не думай. Ну, один разок. Я тебе телефон заберу. Ладно. Карина! Ты... Что, жопа, что? Прости меня! Извини меня! Прости меня! Извини! Оля, а что Карина делает? Она дико извиняется. фоткой И тут фоткой. И вот тут с фоткой. И вот тут фоткой, С фоткой. С фоткой. С фоткой. Слушай, брат, держись. Я увольняюсь вообще. Держи гид. Я гид. Они а фотограф. Сбирайся, пожалуйста, со своим жителям. Пока. Тебе пять тысяч. Тебе десять тысяч. А, а, а, а мне? Они, девочки, а ты сильная независимая. Очень нужна эта квартира. Мужчина, я вам еще раз повторяю, мы сдаем квартиры только эльфам, а вы человекоподобны. Карина, у тебя такая крутая коллекция кроссовок. Их так много. Девочки, вы еще мою коллекцию каблуков не видели. Смотрите, тут и Евгений, и Руслан, и Владимир, мои каблучочки. Извините, у вас есть дама сердца. Нет, только жена. Извините, а у вас есть дама сердца. Да, моя девушка. Извините, а у вас есть дама сердца. Ч ⁇ блядь? Я люблю, так, так прям, как я люблю. Давай встречаться. Пошли. Какой ты классный. Блин, ты чего плачешь? Мне джинсы малые стали. Блин, не жива, я переживай, пополнила немного. А, -а, а, немного. Женя, это твои джинсы. Малые. Блин, так круто. Гринтян хоронили со всех их богатством. Я тоже хочу, чтобы меня похоронили со всем моим богатством. С каким? С ипотекой и двумя кредитами? Лучше пошли шарка, Руслан, где мой кошелек? Я его выкину. Зачем? Ты все равно пользуешься только моим! Там был мамин паспорт! Ну, ты за этого и выкинул! <свист> Женя, когда мы успели? Что? Я, походу, беременна! Тогда у нас будет двойка! Почему? Просто я тоже беременный! <свист> Грязный он грызет! Какое-нибудь хобби? У тебя какое? Я коллекционирую антикварят. Тарелки? Нет. Виктор Степанович, Виталий Юрьевич, между прочим, замдир Газпрома. Не, я не хочу хобби, от которого рот болит. Да это дело привычки, Карин. Фу, Фариду Мерско. Я все. А я нет, может быть, поможешь? Конечно А же. какая болезнь у тебя? Врожденная охуенность. Карин, вот ты так хорошо выглядишь. Посоветуй мне какую-нибудь омолаживающую процедуру. Скачай ТикТок. А я была во Франции, в Италии и в Египте. А я в Испании, в Токио и в Дубае. А я была в депрессии, в долгах и в разводе. Скуша шоколадку, она поднимает настроение. А ты получается погрыжем и оладком и попышкой, кокосиками и пришивка и Это водку не пробовала, да? Оля, сбегай за чекушкой. Вот у меня часто спрашивали, какой у меня был первый телефон. У меня был пейджер. Yeah. Мама старая.